Сорумба Мбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня глава государства находится с двухдневной рабочей поездкой в иссык области, в рамках которой он посетит фермерское хозяйство в селе чон Урюкту иссык района, Тюбские районы центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, строящийся спортивный комплекс в селе Тюб встретится с жителями Тюбского района. 17 мая глава государства посетит средние школы в городе Балакче, встретится с жителями города, а с знакомиться с работой проекта Умный город и другими инновационными проектами Мэрии Баакчи. Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение пакет поправок в Трудовой кодекс. Предлагается ввести понятие компенсационных выплат, которые предусмотрены в связи с особым режимом работы и условиями труда, а также с увольнением работника не по вине сотрудника. Также предприятие может обанкротиться или прекратить существование. В таких случаях оказавшимся на улице работникам положено возмещение. Вынесены изменения и в части разделения отношений между работником, учеником или стажером и работодателем. В области профессиональной подготовки и переподготовки. Авторы также предлагают дополнить понятийный аппарат. Уточняется, что ученический договор это специальный договор, заключенный в письменной форме между работодателем и молодым специалистом об условиях профессиональной подготовки, переподготовки или стажировки. В парламенте отмечают, что вводится норма, согласно которой за время прохождения производственного обучения и профессиональной стажировки молодой специалист выполняет определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в стаж, и он может рассчитывать на компенсацию. Государственная комиссия по делам религии выступила с инициативой пересмотреть требования к религиозным образовательным учреждениям. Отмечается, что резкое увеличение количества религиозных организаций сопровождалось нехваткой подготовленных кадров духовенства и преподавателей теологических дисциплин. Возросло число религиозных учебных заведений разного уровня, значительно увеличился контингент обучающихся в них, а также стало обычным явлением получения религиозного образования за рубежом. В профиль на признают, что не разработана классификация учебных заведений. Качество предоставляемого в них образования оставляет желать лучшего. Религиозные образования предлагают разделить на три уровня. Все уровни религиозного образования должны будут пройти аттестацию. В учебной программе должно стать обязательным изучение общеобразовательных предметов. В Бишкеке в результате пожара в парке Панфилова сгорели кафе и мини-зоопарк. Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня ночью в 12.48. На месте работали четыре пожарных расчета. Сгорели кафе и мини-зоопарк «Живая экзотика». В результате пожара погибли экзотические животные. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 3.32. На сегодняшний день прорабатывается вопрос по согласованию внеплановых проверок объектов АЗС, АГЗС, нефтебаз и НПЗ по стране. Как сообщает Госэкотехинспекция, со стороны ведомства ежегодно проводится соответствующая работа по недопущению чрезвычайных ситуаций на вышеуказанных объектах. Также на основании обращений, заявлений, жалоб граждан проводятся внеплановые проверки. Последняя проверка на Джалалабадском нефтеперерабатывающем заводе, где произошел пожар, – была проведена 14 июня прошлого года, в ходе которой были выявлены нарушения, о чем был составлен акт проверки и выдано предписание на устранение выявленных фактов, на основании чего была проведена контрольная проверка, в ходе которой выявленные нарушения были устранены частично, вследствие чего был составлен протокол и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности представителю ОСО Джалалабадской нефтеперерабатывающей завод Малику Ташиву. На сегодняшний день идет работа по установлению причины возгорания. Ее устанавливает исследовательская пожарная лаборатория МЧС. Проекты поддержки малоимущих и социально незащищенных семей успешно реализуются в Араванском районе. Благодаря поддержке программы ООН многие смогли начать зарабатывать, открыть собственное дело. Причем начать с малого, чтобы создать себе стабильный источник дохода. Продолжение далее. Гектар под Павлоневые сады теперь есть у малоимущих семей в Араванском районе. Саженцы нового для Кыргызстана дерева начали выращивать тут в этом году. После они должны быть проданы. Нашлось тут место и для помидоров, огурцов и других культур. Полем пользуются 43 человека. Павлонья – очень удобные деревья. Саженцы можно неплохо продать. Эти павлоньи мы привезли из Бишкека. Мне они очень нравятся. А это небольшой швейный цех в селе Манас. Тут трудятся 20 женщин. До этого работы для них в селе не было. Сегодня они занимаются пошивом национальной одежды, и она уже пользуется спросом. Наши швеи очень быстро учатся. Мы делаем как национальную, так и другую одежду. Уже есть клиенты. Это очень хорошо, что есть возможность работать. Надеюсь, что мы расширим наш швейный цех в ближайшее время. И цех, и выращивание саженцев удалось наладить благодаря программе ООН по поддержке малоимущих сельских жителей. Так в приграничном селе Джаркыштаг в детском саду начали выращивать овощи и добавлять в детский рацион. У нас 60 воспитанников. Наша цель, чтобы дети ели экологически чистые овощи. Нам помогают родители. Сами работают в огороде. Урожай идет на стол детям. Идет реконструкция и канала в сельском округе чикабат 260 квадратных метров канала будут расчищены, берега забетонированы, водой отсюда снабжаются 160 гектаров полей. В данное время работают 9 человек, все местные жители. Работа идет в две смены. 150 метров канала уже реконструированы. Развивается в сельском округе Чикабат и птицефабрика, которая также обеспечивает рабочими местами местных жителей. Алена Смирнова, Мурзаджигит Маманкерим Улу, Эльорбей Назаров, ЛТР, Ошская область. Гульзина Идрисова, мама восьми детей, мать-героиня и просто человек с большой буквы, не покладая рук, сил и даря каждому ребенку огромную любовь, старается дать всем своим детям достойное образование и уже сейчас создать им прочный фундамент для взрослой жизни. Как проходят будни матери-героини узнавала Айтол Консулпуева. Самый искусный художник, разукрасивший детство яркими красками, спасительное лекарство, которое выпивают, когда плохо, и просто безграничная любовь – все эти слова посвящены самым дорогим людям, подарившим жизнь каждому человеку – мама. Мама восьмерых детей, любящая жена, настоящий герой и пример для подражания для каждого своего ребенка. По ее словам, воспитание восьмерых детей требует огромной энергии и нескончаемого запаса знаний. Ведь каждому «почемучке» всегда нужно найти ответы на миллионы вопросов. Нередко в многодетной семье возникают и казусные ситуации. Поликлиника Балдарман Мои дети записаны на две разные фамилии. Когда мы ходим, например, в поликлинику, бывает, я путаю их и становится очень неловко. А что поделать с восемью детьми? И такое бывает. У каждого ребенка свой характер, свои привычки, которые я уже выучила. Например, если во дворе какая-нибудь заварушка, я точно знаю, что там есть мой средний сын. А старшая дочка, например, очень спокойная и терпеливая. Муж Гульзины Идрисовой работает в МЧС. Раньше они проживали в Джалабаде, однако по долгу службы переехали в столицу. Сейчас вся многодетная семья живет в съемной квартире. Несмотря на некоторые житейские невзгоды, они никогда не унывают. Старшая их дочери 15 лет, а самая младшая – полтора годика. он что у нас в семье трое мальчиков и пятеро девочек. Я стараюсь воспитать каждого из них настоящим человеком, дать хорошее образование и настоящую путевку в жизнь. Подарить светлое будущее детям – это моя главная цель. Я стараюсь привить каждому ребенку чувство уважения к семейным ценностям и любовь. По словам матери-героини, у каждого ребенка в их семье есть свои домашние обязанности. Тем самым она прививает любовь к труду своим детям. Помогают они и приготовки. Как отмечает Гульзина Идрисова, вопрос приготовления блюд весьма трудоемкий. Мне приходится готовить как на целую футбольную команду. Анту смеется Гульзина. Готовить приходится много. Мои дети непривередливы в еде и кушают то, что я приготовлю. В готовке помогает старшая дочь. Маленькие тоже прибегают, помогают то тесто размять, то морковки покушать. В общем, нам никогда не бывает скучно. Вечером за ужином мы всей семьей собираемся задним столом кушать. Это наш особый ритуал. Смотря на семью матери героини, можно со смелостью сказать о том, что она действительно смогла вырастить воспитанных, любящих, а самое главное – открытых и добрых детей. Я люблю свою семью всегда и с ними хочу жить. Я никогда не брошу их. Мои братья хорошие и сестренки тоже. Столько глубокого и прекрасного смысла в простом слове «мама». Такое родное, душевное, несущее столько воспоминаний, эмоций, тепла и доброты. Мама – это природа, художник, лекарство, герой и ангел-хранитель для каждого. Мама – это просто жизнь. Айтол Кунсулпоева, Бахт Кьязов, ЛТР, Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.